Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Анцупов. И сегодня у меня замечательный гость: это Свидерский Роман Вячеславович, эксперт-полиграфолог. Сегодня он поделится с нами своим бесценным опытом, ответит на самые часто популярные вопросы. Можно ли обмануть полиграф? Вообще, все ли могут проходить полиграф? Бывают ли ошибки? То есть, сегодня с вами мы погрузимся, скажем так, в этот вопрос более детально и более глубоко. Здравствуйте, Роман Вячеславович. Здравствуйте, Дмитрий. Подскажите, пожалуйста, вот самый популярный вопрос Просто в интернете есть очень много статей на эту тему. Можно ли обмануть полиграф? Просто детектор детектора уже самое первое ключевое слово в поиске, наверное, в виде, возможно, да. как обмануть полиграф прежде всего. Ну, везде, как бы отвечая на этот вопрос, обманывают не полиграф, техническое средство, да, которое фиксирует физиологические параметры, обманывают, соответственно, специалист полиграфу или эксперт полиграфу. Потому что прибор, он только фиксирует показатели, да, сердечный ритм, дыхание, потоотделение, там, активность, тремор и так далее. А вот обмануть уже полиграфолога – это, конечно, большое искусство, и не всем это дано, не у всех это получается. Возможно, но нужно очень постараться. Соответственно, мы обманываем не полиграф, а обманываем полиграфовка, если такое, конечно, возможно. У опытного эксперта это практически невозможно сделать. А вот эти вот способы популярные в интернете, там, напиться валерьянки, какую-нибудь кнопку, иголку себе там положить в ботинок и там тыкать себя как-то незаметно, чтобы какие-то эмоциональные реакции были, это вообще работает или это так? Да, много способов описано в интернете, тоже все это с интересом читаю. Что же, наконец, может быть, что-то действительно действенное появится в интернете. Ну, пока ни в одной статье, ни на одном сайте не видел никакого, скажем так, способа, который действительно эффективно сможет исказить результаты, так, чтобы этого не увидел полиграфов. Те способы, которые описаны в интернете, да, или где-то мы там видим, помню, там «12 друзей Ошена», по-моему, он нажимал на ботинки на кнопку, да, и так или иначе вызывал лишние эмоциональные какие-то реакции на нужные вопросы и вроде как прошел проверку. Ну, на самом деле, любое искажение, неважно, оно фармакологическое какое-то, противодействие поведенческое, психологическое и так далее, оно а, отличается от э, обычных реакций кандидата, и э, опытный полиграфолог это моментально выявляет и, соответственно, уже видит, что какие-то изменения неправильно есть, собственно говоря, и дальше уже можно задать наводящие вопросы и выяснить, что же он сегодня либо принимал, либо использует и так далее. Поэтому обмануть каллиграфолога можно, но... Те методы, которые в интернете расписаны, ни одного метода эффективного я там не встречал. Так, может быть, вы поделитесь каким-то эффективным методом? Мы не распространяем такие методы, только, скажем так, мы можем участвовать в каких-то помощи ведомственным организациям в рамках только исключительно государственной безопасности. Вот это правильно, друзья. Это называется не более архитика. того. Не более того. То есть какие-то частные компании либо звонят по супружеским изменам, а давайте мы сделаем, вот скажем жене, что я не изменял, ну типа пройду проверку. То есть нет, такое... Никак не пройдет. Такие методы ни в коем случае не проходят никак. То есть, никто свою репутацию платить не будет. Только в рамках государственной безопасности, не более того. Ну, То есть, такие методы есть, они присутствуют. Это действительно можно сделать, подготовить сотрудника легендированного. Но ну, это, это специально занимает где-то, я скажу вам, ну, от месяца, минимум месяц, максимум где-то три месяца. Mm -hmm. Потому что разные физиологические, показатели у людей, кто-то больше, ну, с кем-то по-разному приходится работать, да, и поэтому разные сотрудники, они, соответственно, подготовить такого сотрудника легендировано, это уже, ну, тоже определенная задача. Ну, да, в принципе, все возможно, да. А скажите, а кто наиболее, скажем так, популярный, наиболее часто к вам обращается? Какие категории клиентов? Что вы вот сказали про мужа, жену, измены. Расскажите вот поподробнее. А измены, самые неблагодарные проверки, наверное, потому что из 20, скажем так, обращающихся пар доедет только одна пара. Они либо там муж сбежит в метро, либо они прямо у порога там откажутся, либо еще что-то, либо какие-то моменты присутствия того, что там могут они в какой-то момент якобы это измены там употреблять там наркотики, где-то на даче они там были, непонятно. То есть человек сам не помнит какие-то факты. То есть мы установим только то, что человек помнит, то, что он знает. Да? Если человек не помнит какой-то момент, то, соответственно, мы это выяснить не можем. И супружеские измены вот, ну, очень редко, да, обращаются часто, но доезжают очень редко. А в основном это Кадровая безопасность, то есть проверки при приеме на работу, проверки в ходе работы. Когда уже приезжаешь, когда случилась какая-то кража, естественно, после этого уже работодатель, заказчик понимает, что лучше проверять кандидатов, исследовать их при приеме на работу. Это действительно большой плюс. Очень много... Информацию получаем, не только то, что служба безопасности получает, а зачастую не во всех базах есть информация, которая может выяснить служба безопасности. А мы за короткое время можем выяснить максимум информации. Это действительно большой плюс. А вот скажите по поводу мужа и жены, а из тех, кто доезжает, как это вообще происходит? Они здесь вдвоем сидят, там, муж подключен или жена подключена к полиграфу, они а, смотрят специалисты против того, чтобы вторая половинка присутствовала. Я наоборот, если там, муж или жена не мешают процедуре исследования, то они обязательно присутствуют, чтобы не было потом обвинений каких-то в, в том, что якобы там преграфовую взятку дали какую-то или еще что-то. А все вопросы в обязательном порядке уточняются. У нас есть определенный шаблон по супружеским изменам. Ну, он захватывает огромное количество вопросов, заказчикам всегда очень нравится. Да? Опять же скажу, что эти вопросы тоже составляют определенную интеллектуальную собственность и многие конкуренты на рынке ну, не имеют таких вопросов, причем и проваливается на рынке. А соответственно... То есть, извините, я расскажу, правильно я понял, что помимо того, что нужно уметь пользоваться оборудованием, нужно еще конечно, задавать правильные вопросы? конечно. Вопросы – это один из этапов. Ну, Успешность, эффективность полиграфовки состоит из многих нюансов. Не только эффективно устанавливать коммуникацию да, между исследованием исследуемое мной, и в том числе составлять эти вопросы, предъявлять эти вопросы, анализировать уже полученные полиграммы, проводить само исследование тоже корректно. Очень много нюансов. Какие-то внешние факторы тоже учитывать, индивидуальные особенности кандидата. Очень-очень много этих факторов существует. Как раз вот на конференции Поворога тоже рассказывал об этом. А бывает ли такое, что, например, мои родители приводят вообще детей, там, чтобы их проверили на Вообще с какого возраста это можно наверное, проходить? Смотрите, ну, в принципе, совершеннолетие с 18 лет желательно. Дело в том, что у многих детей, ну, еще, скажем так, та физиология, которая нам необходима для исследования, она еще не сформирована до конца. Да? Возводственные люди, у них все-таки больше как бы критичность присутствует, но у детей... Еще, скажем так, организм не до конца, в том числе эмоционально, сформирован, поэтому ну, с 18 лет желательно, но бывают случаи по уголовным делам, да, когда ребенок выступал свидетелем, он что-то видел, либо его запугали, он что-то не хочет рассказывать, он может это не рассказывать. У нас есть тест молчаливых ответов, человек может просто молчать мы можем просто задавать вопросы, фиксировать реакции. Ох, как интересно. Да, даже то есть, с юридической точки зрения человек, конечно, подписывает заявление о добровольном согласии, да, что он отвечает на вопросы, но можно даже не отвечать на вопросы. Есть, просто подключить можем... приборы, задавать вопросы. Ну, технологически, да. В рамках оперативной деятельности лицензированной э, ФСБ как бы есть прибор, которые э, У нас контактный полиграф, а у них уже в рамках специальной аппаратуры как бы есть, соответственно... Оборудование, которое может снимать эти физиологические параметры, соответственно, дистанционно. Но это якобы как используют вот прикод специальными использованиями обычного, да, в банке и так далее. Вот, соответственно, <смех> дети были в ситуации там, 14 лет, 15 лет, были какие-то действительно кражи там, и так далее в семье. Бывает так, что ребенок принимает наркотические препарат, <смех> вот эти спайсы, снюсы и прочие запрещенные препараты. Конечно, родители хотят, хотят это узнать, действительно. То есть Бывали ситуации, когда отец приводил сына, говорит, вот он у меня хочет поступать в Академию ФСБ, и не прошел там полиграф. Вот. Я хочу вот, собственно, узнать, что же такое, действительно, или это полиграфолог там ошибся. Вот. Ну, действительно, там полиграфолог не ошибся, действительно, его чадо это... да, употребляло. Наркотические препараты. Поэтому есть, конечно, вопросы, которые нужно узнать, в том числе и у детей. Да, нужно внимательно смотреть на реакции, есть определенные характеристики тоже как и наши методические приемы, которые мы используем. Но, тем не менее, скажем так, с 14 лет ну, можно, да. Ну, желательно, с 18 лет, не раньше. А вот скажите, вы затронули такой момент, что если человек каких-то событий не помнит, соответственно, он на них и не ответит, что логично. А если человек, например, убедил себя в чем-то, что, ну вот, например, человек там с чистой совестью, там работая где-то, я не знаю, что он для настройки там, воровал не знаю, материалы какие-то строительные. И при этом он убежден, что это не воровство. То есть он таким образом как там, восстанавливает свою справедливость, переработки, недоплаты до зарплаты и так, далее, и так далее. То есть если ему задавать напрямую вопрос, воруешь ли ты там, материалы настройки, он скажет, нет, не ворую. И что в этом случае, если он убежден, что это не воровство, что покажет детектор лжи, так называемый, что он действительно не ворует или... Ну, да, как говорят, я не ворую, я беру свое. Да? Ну вот есть такие товарищи. Есть такие товарищи, они действительно убеждены, что вот мне не выплатили там три месяца зарплату, соответственно, я украл танцемент со склада, там, или там трактор угнал, или, или КАМАЗ со стройки угнал, да, я возместил это ущерб всей своей бригаде. Есть такие ситуации, человек до конца а, не может а, себя в этом убедить, и что тогда полиграф вот на вопрос ворующий То есть, если мы, говорим убеждении, если мы говорим о убеждении себя, либо мы говорим о самовнушении, ну, даже если там провести какую-то гипнорепродукцию, провести какое-то внушающее действие, да, то есть агнетизировать человека, не до конца, скажем так, это возможно сделать, то есть, есть различные Э, стадии транса, да, то есть, конечно, в глубоком гипнозе может быть такое и возможно сделать, но э, у нас были такие ситуации, то есть, э, под гипнозом, как бы, да, э, пытались информацию как бы, получать тоже в рамках, потом уже полиграфку проводили. А человек до конца себя так э, не может убедить в этом, то, что он не крал, то, что он не прав, он совершал какого-то правонарушения, потому что, э, если человек совершал какое-то действие, ему нужно убедить себя не в том, что он просто украл. Да? Ему нужно убедить себя во многих факторах. Ну, условно говоря, допустим, мы говорим о том, что человек украл деньги из сейфа, ему нужно себя убедить как вы говорите, быть уверенным в том, что он не брал эти деньги из сейфа. Да? Но когда человек совершал это действие, он как минимум имел какое-то желание совершить данное правонарушение, он совершал действие, он открывал этот сейф, да, либо сейф был открыт, он брал эти деньги, деньги где-то находились, они в конверте. То есть много сопутствующих различных вопросов по одному этому вопросу, воровал ли это эти деньги, выносил он их, из офиса, да, эти деньги, тратил он их, там, либо покрыл кредит, там, и так далее, и тому подобное. Это все огромное количество вопросов. Mm -hmm. И э, зачастую, естественно, кандидат убеждает себя в каком-то одном действии, не понимая о том, что графок у него дальше спросит, понимаете? Mm -hmm. А вот правильно я понял, вот вы затронули такую тему про гипноз, то есть я так понимаю, что чисто теоретически, да, наверное, может где-то в спецслужбах, а может быть и нет, то есть это действительно можно как-то загипнотизировать в чем-то убедить, и у него будут соответствующие психофизические реакции. Или неправильный возможность в Ютубе есть полиграфологи, другие какие-то специалисты там, по субъекции, которые предлагают такие услуги, якобы, что они загипнотизируют, проведут внушение, и потом человек пойдет на полиграф и, якобы, полиграфолог ничего не увидит. Я всегда, мне интересно самому, я звоню этим людям, я говорю, ну, давайте вот такого человека подготовьте, да, и я, как бы, вот, выясню, там, пускай выясню там цифру какую-то, либо факт какой-либо. Ни один из этих людей не согласился. А Опять же, да, проверяя какие-то вот эффективные, как мы вначале говорили, методы противодействия, да, есть на рынке нашем обучение выявление этих противодействий. Также я тоже предлагаю свои услуги. Я говорю, хорошо, давайте вот я подготовлю специалиста легендированного сотрудника, да, и, соответственно, вы выявляя методы противодействия, вы же обучаете этого выявления. Вы попробуете выяснить. Опять же, они тоже со всех компаний отказ. Mm -hmm. То есть зачастую люди обучают, люди предлагают какие-то свои услуги, но на самом деле это ложь. То есть, на я не видел вот именно подготовленного человека действительно гипнотически. Я еще раз повторюсь, что есть различные стадии гипноза, да, ну, в рамках психотерапии и так далее. То есть, опять же, это длительный процесс. То есть, какие-то вещи в рамках психотерапии тоже можно корректировать. Я это допускаю, это действительно присутствует, это есть. Но, опять же, нужен профессиональный гипнолог, да, профессиональный а, психотерапевт, который этим будет заниматься. И какое время на каждого человека, оно по-разному может быть, много тоже нюансов зависит от этого и от какой проблемы. То же самое и здесь. Чтобы убедить человека под гипнозом, что такого не было, ну, я пока такого не встречал. Если вот... Кто-то будет наше видео смотреть и предложит мне услуги. Я очень с радостью посмотрю да, такого друзья, человека. Если и вы не вы такие Пока не было. Знаете. За, за мои 22 года практики такого не видел. Да, друзья, если вы таких людей знаете или есть у вас те, кто практикует, звоните, пишите, пишите в комментариях, когда в описании будут контакты, проведем эксперимент. А скажите еще, да, пожалуйста, да. есть ли какие-то медицинские противопоказания, когда в принципе полиграф бесполезен, если можно так сказать. Он не бесполезен. Ну или как бы результаты есть будут определенные эффективные. Есть определенные противопоказания, да, ну, методические. То есть это когда человека, то есть мы говорим о том, что его характеристики физиологически могут исказить так или иначе. Да? Mm -hmm. Ну, допустим, человек наркоман, да? человек там, героинщик и так далее, эпилептик человек, да? либо там после инфаркта человек пришел, либо вторая пара – срока беременности. Ну, много там каких-то определенных характеристик, при которых организм человека может, скажем так, выдавать при ответах на вопросы какие-то ну, неадекватные реакции. И методически мы якобы не сможем выяснить у человека ложь. Ну и даже, скажем так, есть просто определенные опасности, да, человек может разнервничаться. Он не то, что там вредит как-то полиграф, нет, полиграф на здоровье никак не влияет, не вредит, но, допустим, женщина беременна, да, какая-то эмоция у нее проявится, что-то ей не понравится, какой-то вопрос, и, ну, ну, гормоны, да, и произойдет ну, что-то нехорошее, поэтому стараемся таких людей, соответственно, тоже не, не, не проверять. И, допустим, пришел тот же героинчик, да, его там, извините, у него ломка происходит какая-то, да, он вскочил, порвал датчики на полиграфии, и все что угодно может произойти, там, тянушечком тыкнул, там, и все. А так вот были моменты, когда проверяли людей под определенными а, веществами, да, которые могут искажать, вы говорили, начали там лирьянку и так далее, искажать физиологические параметры. Да, какие-то изменения есть, но если я говорю полиграфы в милых руках, то в принципе все равно возможно эту ложь выяснить. А человек намеренный, который тут является в качестве противодействия, я тоже говорил, что это все равно будет видно. А вот если вернуться к теме датчиков, вот вы сказали, вообще оборудование у нас чье? Наше, импортное? Ну, импортное оборудование в связи с санкциями у нас, естественно, не приезжает uh -huh. уже сюда, и, соответственно, сервисное обслуживание импортных приборов, к сожалению, тоже прекращено. Вот. Да, есть, ну, говоря о том, какое лучшее, Какое хуже? Здесь, понимаете, Дмитрий, в чем ситуация? А, ну, работать можно на любом приборе. Говорить о том, что там этот лучше, этот хуже, сильно не приходится. Здесь несколько нюансов. Да? Полиграф, он как бы переводит сигналы из тела, которое поступает, преобразует их уже в цифровой вид в нашей коробочки полиграфии, и дальше уже информация поступает уже в компьютер, в программное обеспечение. Много нюансов, минусов может быть, некорректно сделанные датчики, некорректно обработанные сигналы непосредственно самой коробки процессора, да, и дальше уже некорректно обработанные сигналы с самим программным обеспечением, то есть там много нюансов центровки, много нюансов какой-то подстройки, то есть, чистый сигнал, понимаете, он достаточно широкий диапазон имеет. А программное обеспечение старается его, естественно, отобразить в более привлекательном виде для анализа уже полиграфога. На всех этих этапах может быть где-то какая-то ошибка. И э, я просто не буду сейчас говорить, где какие приборы, в том числе и зарубежные, какие минусы несут, э, которые там 10 лет назад были, какие были хорошие, которые даже фирмы уже пришли к ним другие программисты изменения внесли нехорошие. Поэтому здесь технические моменты и ну, некультурно будет, скажем так. Э, Yeah. Говорить о минусах полиграфов. То есть, в принципе, все выполняют они одну и ту же задачу. Да? Снимают показания, вводят их на экран монитора, что дальше уже специалисты дальше анализируют. Да. Друзья, а на самом деле Роман Вячеславович к нам пришел не с пустыми руками, как говорится. Он принес настоящий детектор лжи. И давайте я вам сейчас его покажу немножко поближе и наш гость он в принципе расскажет из чего состоит, скажем так, рабочая зона эксперта-полиграфолога и, и возможно даже может быть мы проведем какое нибудь исследование. Итак, друзья, вот так в принципе выглядит эксперт-полиграфолог за работой. Роман, началось. Расскажите, пожалуйста, что. Да, Дмитрий, это ну, такое? Ми минимальный, скажем так, набор датчиков, угу. а, то что в, во, во всех практически полиграфах, соответственно, используется датчик электродермальной активности, то есть у человека выделяется на пальцах под, и соответственно происходит изменение сопротивления, мы это, собственно говоря, фиксируем. Одевается на пальчики один датчик, второй датчик. Вот. Затем фотопризмограмма, ну, в принципе, ее очень простой тоже, просвечивается одним светодиодом. Сосуд и, соответственно, на пальце тоже одевается, а другой датчик, соответственно, принимает эту информацию. И мы видим уже изменение сердечного ритма, мы э, видим изменение э, частоты пульса, ну и так далее. Можно тоже выделить различные сигналы, количество кислорода крови там, и так далее. И датчики дыхания. Э, они растягиваются в датчики количество воздуха изменяется в них, и, соответственно, мы видим, как человек дышит. Это основные как бы, датчики дополнительные. Можно использовать манжету, артериальное давление смотрим. Можем использовать датчик тремора тоже подножки стула. Мы смотрим, какие мышечные изменения у человека, ну и так далее, и тому подобное. Мы разрабатываем тоже приборы, программное обеспечение. Я думаю, в ближайшие годы мы увидим более современные полиграфы на нашем рынке. Дмитрий, собственно говоря, да, друзья. Дмитрий, говорят, как елочка одел. Вот у меня на пальцах датчики дыхания, честно говоря, интересное ощущение, никогда не проходил полиграф и в принципе нет каких-то предпосылок, чтобы я его проходил, но даже вот сидя во всем этом оборудовании уже ощущаешься как-то необычно. Ну да, в нашей деятельности приходится тоже помогать адвокатам, приходится иногда ездить и в СИЗО проверки проводить тоже в рамках экспертной деятельности, тоже и суды заказывать исследователи и так далее. Ну ничего страшного в этом нету, я думаю, бояться можно не столько приборы датчиков, да, сколько не специалиста, эксперта по это самое главное. А так никакого воздействия они не оказывают на организм здоровья человека поэтому ничего страшного в этом нету сейчас мы тогда вам покажем что мы видим как мы видим дмитрия скажем так изнутри так ну вот мы видим что у нас какие реакции идут от дмитрия да? соответственно Дмитрий руками не нужно двигать, да, чтобы не было никаких лишних срабатываний. Датчики у нас контактные, поэтому мы просим кандидатов сидеть спокойно, чтобы лишних каких-то изменений не было. Да, верхние линии 2, это у нас датчики дыхания. Да. Мы видим, что Дмитрий делает вдох, выдох, задержал дыхание. Все это здесь фиксируется. Зеленый и желтый это у нас ботоотделение. Вот мы, знаете, как э, говорим, э, представь, что у тебя во рту лимон, да, и человек сразу начал, начала выделяться слюна, также и здесь мы говорим о фотоотделении, сразу по э, мы видим, <laughs> пошли реакции, да. Вот, и датчик сердечного ритма фотоплетизма Граммы, мы видим тоже его малейшее сердцебиение, изменение в давлении, то, что здесь все это фиксируется. Можем увеличить амплитуду, все это подвинуть, все это, и внизу микрофон. Ну, много здесь еще можно показателей вывести, подсоединить. Это вот основные показания, показываю, которые получает специалист полиграфолог. Справа идут вопросы, соответственно, задаем вопросы, и дальше уже фиксируется полиграмма на мониторе, записываем ее, и потом уже анализируем все эти характеристики, все эти реакции. Вот. Хорошо. Дмитрий, вам ваша профессия... Нравится? Нравится. Нравится. Видите, какая эмоциональная реакция идет. Наверное, очень любит свою профессию, Дмитрий. Хорошо. Бывали случаи, бывали дела, которые, которыми вы не хотели заниматься? Бывали. Вам когда-нибудь предлагали взятки? Было, да. Звонили люди. Всегда отказывались? Всегда. Хорошо. Вы себя считаете честным адвокатом? Да, честным, совестным. Как вы считаете, закон нужно соблюдать? Обязательно. Вор должен сидеть в тюрьме? Вор должен. Ну хорошо, видите, как много реакций мы можем получить, да. И наша задача, как полиграфолога, уже потом оценить, где человек испытывает определенную какую-то эмоцию, ассоциацию, либо мыслительную деятельность, да, где человек действительно пытается солгать. Ну, Дмитрий не лжет, у него здесь просто проявляются эмоции. Поэтому на самом деле здесь все честно. Итак, друзья, сейчас прошел я такой мини-тест. Очень интересный опыт на самом деле. И, наверное, последний у меня вопрос будет к Роману Вячеславовичу. Вот э, существует такое мнение, что особенно оно еще подогрето э, недавними решениями Верховного суда, и что вот не особо жалуют вашего брата, ни работодатели, ни там иные специалисты как-то относятся к этому скептически. Действительно ли это так? Скажите, как вы можете прокомментировать? Ну, я на самом деле, наверное, соглашусь с Верховным судом, чтобы не использовать это в качестве доказательства. Почему? Потому что, к сожалению, это касается не только нашей страны, да, и той же Америки и так далее. А, те результаты, которые мы получаем, мы получаем, к сожалению, не то, что дает, допустим, полиграф, да, какой-то алгоритм счета и так далее, а заключение все-таки делает специалист, эксперт-полиграфов, который обсчитывает все эти результаты. И зачастую уровень подготовки этих специалистов, это даже не эксперты, это таких специалистов, он ну, крайне, низок, крайне низок. И использовать эти материалы в уголовном деле зачастую я видел очень много ошибок, очень много ситуаций, когда я занимался перепроверками после других переграфовок, либо делал рецензии исследуя уже полученные материалы видео и, соответственно, полученные полиграммы, где очень-очень много ошибок. Не только металлических, но и элементарных каких-то вещей в общении с кандидатами и так далее тому подобное. А то же самое и в коммерческом рынке многие работодатели они говорят, что ну, ерунда, ваш полиграф, он ничего он не выявляет, много ошибок и так далее. Uh, я вот сотрудничал с компанией, где они порядка 15 полиграфов сменили. 15 Я говорю, почему? Они уже, я пришел, они уже разуверились в полиграфе, они говорят, ну ерунда, наш полиграф ну, действительно ничего ничего не показывает, ничего невозможно выяснить и так далее. Я с ними проработал в uh, сотрудничестве, ну мы до сих пор продолжаем, просто уже большое количество проверили людей, уже меньше снизилось, количество исследований, мы дальше продолжаем сотрудничество. Они очень довольны тем, что действительно методика работает, что действительно в умелых руках полиграф действительно это большое, большое подспорье в кадру безопасности, это действительно эффективная методика, в том числе в рамках каких-то расследований уголовных дел для сотрудников правоохранительных органов мы выясняем многие нюансы, многие детали да, по различным уголовным делам. Но ну вот браться в качестве доказательства, конечно, это не нужно, это не следует. Это помогает действительно и работодателю, это помогает и службе безопасности, это помогает в раскрытии преступлений, но опять же говорим о том, что в умелых руках. То есть, к сожалению, очень низкий уровень специалистов. Очень низкий уровень. То есть и в ведомственных организациях я медлитарем как обучают специалистов, потому что они обращаются за переучением ко мне. То есть даже дистанционно там из других городов обращаются. Огромное количество выпускается. То есть главная задача продать полиграф взять деньги за обучение и до свидания, да. Человек приходит в компанию, в организацию, ему никто не показывает на его ошибки, ему никто не говорит, что ты вот это делаешь неправильно, ты неправильно составляешь вопрос, ты неправильно ведешь претестовую беседу, ну и так далее, ты неправильно обрабатываешь программу, никто ему об этом не говорит. Ну и вот Дмитрий, я сегодня принес интересный документ, копию документа, бумаги, да, от Министерства обороны, ответ Естественно, я, как коммерческий полиграфог, тоже просылаю свои предложения в различные организации, пришел ответ в Министерство обороны, где предлагают заработную плату полиграфога, это в прошлом году, по-моему, она пришла, 15 тысяч рублей. Ну да. Я говорю, ребят, вы извините, вы заботитесь о безопасности страны и предлагаете такие деньги, у нас дворник на районе больше получает. О чем можно говорить? Поэтому, когда вы говорите о том, что полиграф не работает, о том, что методика это не действенная нерабочая, не говорите это о полиграфии, вы говорите о плохом о полиграфологе, вы говорите о тех ситуациях, плохих, с которыми вы столкнулись, с неграмотными, действительно, экспертами, либо специалистами. Просто вы, к сожалению, не нашли того самого специалиста, который вам поможет. Итак, друзья. Благодарю нашего дорогого гостя за столь развернутые ответы. Я думаю, у нас получилось очень интересное интервью. В описании я оставлю ссылочку на него, поэтому если у кого-то возникнут какие-то вопросы, либо потребность в использовании полиграфа, то смело обращайтесь. Ну и по традиции, если видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал. До новых встреч!